с вами снова я алена что-то мне захотелось взять свою мишку. вы наверное уже видели видео как я собирала чемодан в лагерь и сейчас же я собираю вкусняшки в лагерь во-первых я беру фреш бар алкогольный. вот такой вот вкус как бы персиком так а сейчас я это все буду упаковывать кока-кола литровая я не знаю просто как я это донесу тоже будет дальше Дальше у нас Липтон, холодный чай. Тоже Липтон. Э, мы купили конфеток. Такие вот кофенки, Бейли Ар. Мы купили с мамой Литин Думаю, все помнят с детства вот такие вот конфеточки. И также кислинка. Тут такие вот куринички. Э, хрустим багет. Томат и зелень. Просто обожаю их, они очень вкусненькие. Чипсы Лейс с крабом. Картофельное пюре, доширак, быстро заварной, арахис в сахаре, ням-ням, -ня. обожаю, Это... да. Тук, копченые колбаски, мы сегодня пойдем с Геллией и купим вторую упаковку тука, просто в том магазине, где мы с мамой покупали тук, там не было бекона, а я обожаю бекон. Три упаковки воздушного риса, супер контик. Шоколадка Альпенгольд, черника с йогуртом, молочный шоколад. Нескафе, крепкий, три в одном. ММДМС, просто не знаю, как бы я без него прижила, потому что мы с Герик потесели последнее время на ММДМС. Кит-кат, для любителей интернет-перерыва. Мне сейчас надо все упаковать. Вот такой чемодан. Ну и ладно, всем пока. С вами была Алена. Я вас всех люблю. Пожелайте мне удачи съездить в лагерь.